Все фанаты Наруто и не только они оценят игру «Наруто онлайн». Зрелищные бои, множество игроков и красивый мир не оставят никого равнодушным. Вспомни, как все начиналось! Играй в первую официальную онлайн-игру по «Наруто». Бесплатно только на naruto.101xp.com Всем снова привет! Да-да, мы внезапно решили порадовать вас вторым выпуском подряд. И поэтому мы просто заслуживаем похвалы. Так что ставьте лайки, оставляйте свои комментарии... Стоп, рановато мы начали про это. Сначала Анитаем надо показать. Так что погнали и побыстрей! И возьмем мы наш разгон с аниме да просто так. По названию вполне понятно, почему мы взяли именно его в начале. Так-то это аниме про повседневности школу, и главного героя в сериальчике зовут Эйта Изуми. В детстве у него был лучший друг Харута Сома, а чуть позже чисто мужскую компанию разбавила Мио Нацуми. Все было хорошо до того момента, как Гарри Поттер этого трио не решил уехать из города. Спустя пару лет, когда выпускной старшей школы был не за горами, Эйта внезапно возвращается. Как же будут восстанавливаться? свою дружбу герои и будут ли ответ мы узнаем 5 октября ведь именно тогда выйдет первая серия этого сериала а мы перейдем к королевской игре. Довольно злободневная анимеха, которая выйдет уже 5 октября, за обзор которой нас вполне могут забанить. В чем же причина, спросите вы? А вдумайтесь в описании. Главный герой Набуаки буаке Конозава новенький в школе, и поэтому решает познакомиться с одноклассниками. Все шло довольно неплохо до тех пор, пока всем в классе не пришло странное сообщение от кого-то с кличкой Король. Причем странным это нашел только сам на буаке, а для всех остальных игра уже привычна. Правило довольно просты. Король присылает задание, ты его выполняешь за сутки и ты прошел дальше. Не получилось — получаешь наказание. Причем нетрудно догадаться какое. Итак, сколько парт останется без владельцев к концу игры? Продолжим наш выпуск вторым сезоном аниме «Хладнокровный Ходзуки». Отличная комедия в черных цветах с остроумным и самую капельку жестоким главным героем Ходзуки. Он является помощником царя преисподней, а потому должен ежедневно решать различные вопросы, которые неизбежно возникают в таком беспокойном месте, как ад. Ходзуки не унывает и подходит к своей работе с фантазией и цинизмом, иначе просто невозможно. Так что новый сезон порадует нас еще большим количеством черного юга садизмом и прочими милыми вещами да да и все это уже 7 октября еще одно занятное аниме «Война 12» стартует в октябре, но чуть пораньше, 3 числа. В нем главных героев неожиданно будет ровно 12 штук. Все они великолепные воины, каждый из которых получил свою силу от одного из китайских знаков зодиака. И как вы понимаете, этих знаков тоже 12. Каждый из героев имеет свою мечту, свое страстное желание, ради которого они готовы отбросить все. Им всем предоставляют такой шанс. Стоит лишь принять участие в войне, где 12 воинов бьются друг против друга, и где в конце останется только один. И лишь одна мечта из 12 исполнится — мечта победителя. Но получит ли он приз, или все это один грандиозный обман? Перейдем к аниме про Сёги, а точнее к новому сезону этого аниме "Мартовский Лев 2". Стартует 14 октября и расскажет о дальнейших приключениях юного игрока в Сёги Кириямы Рея. Его последний турнир завершился провалом, но позволил приобрести новый опыт и понять, что шанс на победу есть всегда, пока партия не окончилась. Что ж, раз Рэй проиграл, то ему необходимо заново заработать авторитет в мире Сёги и пробить свой путь на вершину. В этом ему будут мешать как старые враги и соперники, так и не несколько новых. Гота, наставник Шимада, тот же Соя и другие. Так что с новыми силами Рей снова МЧИТСЯ к своей мечте. И последнее аниме на сегодня «Страж Перерождения». История начнется со старого заброшенного особняка, в котором обитает девочка по имени Карди. Она обладает особым даром, хотя скорее это надо назвать проклятием. Все, чего касается девочка, плавится, тает и гниет на глазах. Из-за этого ей пришлось жить подальше от людей, по просьбе своего отца. Но однажды отец таинственно исчезает, а в двери начинает стучаться королевская гвардия. Спасение приходит в виде таинственного мужчины с именем Арсен Люпен. В его компании Кардия попытается найти отца, разобраться в своих воспоминаниях и понять, как можно избавиться от своего проклятия. Звучит интересно и интригующе, так что ждем начала аниме 7 октября. И на этом у нас все. Так что уже можно ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на наш канал, если понравилось и следующие выпуски пропускать не хочется. Да и нас это поддержит и придаст мотивации. И не забывайте, что вас ждет еще и третий выпуск о новинках осеннего сезона. Так что все в ваших руках. До новых встреч. Пока-пока.